Привет, друзья, это снова Сергей Тихонов, и я вас продолжаю знакомить с нашим семинаром по родонтическому учению детей, который относится к продвинутому курсу Школы родонтий. Итак, я напоминаю, что там трехдневная программа, и, соответственно, несколько слов про первый день уже мы говорили в прошлом видео, сейчас конкретно один из моментов – это дефицит места на верхней челюсти. Когда мы имеем дело с дефицитом места на верхней челюсти, то сначала встает вопрос критериев необходимости создания места. То есть, собственно, возникает вопрос, когда это нужно делать, когда это можно отложить до окончательного лечения, потому что дефицит незначительный. Какими критериями мы пользуемся в клинике в такой ситуации? Первое, самое простое – это дефицит места для отдельных зубов. Если, например, для боковых резцов мы видим значительный дефицит места, больше, чем 50%, то понимаем, что шансов прорезаться боковых резцов нет, это можно подтвердить и на панорамном снимке, часто мы видим, что эти зубы уже идут с ротацией, соответственно, вопросов нет, они не поместятся, в такой ситуации решение будет оправдано, и мы в данном случае в пример, у нас пациент Никита, мы видим, что боковым резцам не хватает много места, с правой стороны, слева в том числе, и соответственно в результате быстрого нарушения всего за несколько посещений мы получаем здесь достаточное количество места для размещения всех зубов. При этом выравнивание зубов не требуется, но происходит автоматически за счет создания места. Достаточно эффективное лечение. Следующий критерий это оценка по каким-то расчетным методикам. Ну, мы, например, используем частную методику Тонака и Джонстон. Если напомню, что измеряется ширина четырех нижних резцов. Обычно эти зубы уже есть, получается сумма, и мы прогнозируем, сколько должны быть в размере третий, четвертый, пятый зуб на верхней челюсти 3, третий, четвертый, пятый зуб на нижней челюсти. Да? Ну, в данном случае, если вы поделите 24,6 пополам, прибавите 11, то будет 23,3, а внизу будет 22,8, то есть это то количество места, которое ориентировочно требуется для размещения постоянных 3, 4 и пятого зуба. Дальше мы оцениваем, сколько реально есть по сегментам. Для этого измеряется просто в зубном ряду на моделях, да, например, и делается вывод. Ну, например, в данном случае, если у нас в первом сегменте 19,3, а требуется 23,3, то, очевидно, 90 вместо 4 мм, а во втором сегменте 90 вместо 3 мм. Внизу чаще всего цифры будут более э, симпатичные всегда, потому что внизу, мы знаем, что достаточно крупные молочные зубы, они держат запас места. Таким образом, мы оцениваем как бы, общий прогнозируемый дефицит места в зубном ряду. И чаще всего, если он оказывается существенным, если он оказывается там, больше, чем 5-7 мм, то это повод к тому, чтобы вмешиваться и создавать место. Третий параметром, ширина помакномара. Это так называемая транспелотл виф или ширина между небными поверхностями шестых зубов. Вот, собственно, есть некие табличные данные, которые оценивают средний показатель до разного возраста. Но обычно мы стараемся их не запоминать, просто говорим себе так, что если этот параметр в сменном прикусе, это важно, в сменном прикусе, меньше чем 33 мм, то значит можно думать о скелетном сужении. Почему о скелетном? Потому что... Этот параметр не зависит от наклона зубов, так как измерения тут от небных поверхностей 6 до небной поверхности 6. Да? Итак, третий пункт ширина помокномара. Ну и, наконец, четвертый очень простой показатель это щечные коридоры. Если мы видим у ребенка щечные коридоры э, в углах рта, вот эти, да, то мы говорим о том, что ему хочется расширить зубной ряд. Э, и обычно после расширения щечные коридоры становятся меньше. И это действительно показывает о том, что зубной ряд стал шире. Итак, вот такие вот четыре момента еще раз: щечные коридоры, ширина по Макнамара, методика Тонака и Джонстон и дивизит места для отдельных зубов. Вот эти четыре диагностические критерия мы используем для того, чтобы решить, надо ли создавать место в зубном ряду. Ну и дальше обычно выбирается вариант. Здесь есть три, по большому счету, варианта создания места. И обращаю внимание, что у каждого из них свои показания. А медленные нарушения или пластинки, они хороши, когда э, есть незначительное сужение, есть, э, скажем так, ну, какая-то не суперскелетная ситуация. Вот. А хорошо, когда еще и зубы неровные, потому что пластинкой можно и подрасширить, и улучшить положение отдельных зубов. В нее нужно много ввести всяких различных элементов, как вы знаете. Да? А Быстрое расширение очень хорошо, когда есть перекрестный прикус, когда есть скелетное сужение, когда есть проблемы с носовым дыханием. Да, это более эффективный способ расширения. Ну и частичная брекет-система или аппарат 2х4, как говорят, да, это хороший вариант для создания места, когда произошла потеря места из-за раннего ухода молочных зубов. То есть, когда геометрия зубного ряда изменилась просто благодаря тому, что зубы уехали в пустые места. Именно в таких ситуациях 2 на 4 будет хорошо. Ну и, конечно, никто не отменял сочетание. Очень часто бывает, что вы сначала расширяете зубной ряд, а потом используете систему 2 на 4. Это тоже вполне возможно, потому что может быть и сочетание сужения верхней челюсти и потеря ранее молочных зубов. Конечно, это может быть вместе. Вот. Ну, в завершении я хочу просто обозначить некоторый выбор между пластинкой и быстрым расширителем по таким критериям. Конечно, кооперация обычно у несъемного аппарата лучше у расширителя, чем у пластинки. Гигиена, я бы сказал, наоборот, пластинку можно снять, почистить, поэтому это плюс пластинки. Возможность расширения все-таки больше у РПЕ, у э, быстрого расширителя. Э, у, также у быстрого расширителя более э, скелетный, по классическим представлениям, вариант расширения. Да? Э, больше показано в научной литературе влияние носовой дыхания у РПЕ. И... Э, дополнительные возможности если рассматривать, то, конечно, пластинки они побольше, наоборот, потому что пластинку можно вести толкатели, рукообразные, какие-то да, пружины и так далее. Что же касается быстрорежущих штифтов, то здесь обычно придется добавлять брекеты, чтобы выровнять какие-то зубы, что сделает лечение более дорогим. Соответственно, есть Показания к пластинке, есть показания к расширителю. Всегда можно исходить из этих параметров. Также, конечно, давать выбор родителям, потому что некоторые родители хотят, чтобы было несъемное, чтобы не зависеть от ребенка. А кто-то из родителей хочет, чтобы было максимально дешево и сердито, как говорится. Тогда можно выбрать пластинку при именно вот этих показаниях. Итак, мы кратко поговорили о том, просто как когда мы создаем место и какие могут быть способы создания места. Ну, а, конечно же, подробнее о всех алгоритмах создания места, о всех протоколах использования различных аппаратов мы поговорим на э, курсе «Ардонтическое лечение детей и подростков». Я вас с удовольствием там жду. Будет информативно, будет э, весело, вот, будет нескучно и очень-очень актуально. Приходите, друзья, до встречи!